Первое, о чем я хочу рассказать, это чисто тайская процедура, которая называется массаж горячими мешочками. Я вот с переезда в новый дом, я все никак не могу найти время, чтобы записать видео, поэтому я вам просто так расскажу. Вот такие мешочки, в них находится трава. На самом деле, такие мешочки в России некоторые, кто занимается русскими травами, кто хорошо знает а русских трав они набивают такие мешочки русскими травками. Здесь находятся тайские. Здесь находится куркума, имбирь. А здесь очень хороший такой много кореньев и трав, которые вытаскивают из кожи токсины, которые регенерируют кожу, которая стимулирует кровообращение и так далее. Этот мешочек, он заваривается в горячей воде 10-15 минут. После этого он кладется в пароварку на пар. И горячий мешочек, как он раз, а, попарится немножко, там буквально 5-10 минут, чтобы он пропарился на, на пару, после этого он достается, и им делается массаж. Сейчас давайте я вам сразу покажу. То есть перед, перед так, да, масло это потом. Это для следующей а, процедуры. А, масса, вы его а, наносите на лицо масло, можно кокосовое масло, можно я вот очень люблю имбирное масло, потому что оно также при, предотвращает ожоги. И сначала он будет очень горячим, можно положить а, по, вот сюда вот полотенце, по полотенцу вот так вот пройтись. Оно через тонкое полотенце. Оно, в принципе, будет а, по росту волос тоже активизировать здесь биологически активные точки. А, после этого тонкими, точными движениями проходится по лицу, по лбу, везде, где захочется. А, после этого... А, когда уже мешочки немножко остынет, вы можете переходить вот таким вот движением, то есть немножко скручивающее, как бы приподнимающее. То есть не в, то, не в сторону опускания, а в сторону приподнимания. Здесь в другую сторону тоже приподнимать. Очень хорошо вот эти мешочки прогревают мышцы, которые вот здесь находятся. И значительно приподнимают лицо. А если еще совместить а, с японским массажем лица, глубоким лимфодренажным, эффект получается гораздо лучше, более глубоким. Сразу щечки порозовели. Противопоказания этих мешочек, это если у вас есть купероз, то вы не обрабатываете то место, где у вас купероз. То есть если на щеках купероз вы вообще не трогаете, если на носу вы просто обрабатываете щеки, нос не трогаете. И здесь я тоже вспомнила последнее посещение мастер-класса по японскому массажу. Там нам рассказали очень интересную вещь, которую я нигде не слышала, не читала. Кто знаком с японским массажем лица, вы знаете, что у них одно из движений идет, когда сначала прогоняется лимфа сюда, потом вот спускается сюда. Но у многих европейцев, это мне уже объяснила э, мастер японского массажа, с которой я общалась в Бангкоке, вот эти места забиты. Вот потрогайте, мягенько или твердо. А у нас чаще всего эти места забиты. И если вы эти места не промассируете, после массажа лимфа дальше не пойдет. Я специально надела открытую одежду, чтобы можно было показать. Вот. То есть перед тем, как делать массаж лица, любой Активизируйте ток лимфы через шею. То есть вот эти вот места, вот-вот-вот-вот, надо хорошо промять с маслицем. Аккуратненько это все проминаем. И потом уже после того, как вы сделаете вот это проминание, можно делать массаж. А, у тайцев у них тоже есть свой массаж лица. А, но они делают не... То есть, есть есть массаж руками, да, как у японцев. А, также здесь очень популярен массаж гуаша. Я использую обычно для массажа вот такое масло, мне очень нравится. Оно очень приятно пахнет, у нас с ароматом лилии и розы. Мадам Хенко, обожаю их косметику. наносится все на лицо. И берете любой инструмент для гуаша. В Таиланде используют или такую штучку, или вот такую. Вот деревянная. Вот эта вот палочка, она очень хорошо идет как раз-таки для того, чтобы поднимать вот эту вот часть. Прям с хорошим нажимом. то вот она поднимается все. Движения идут по массажным линиям, то есть проходят вот так вот, вот так вот. Но вот палочка, на самом деле, мне не очень нравится делать эту часть, мне нравится только нижнюю часть лица, верхнюю часть лица. Мне нравится делать капелька. я покажу. То есть вот движения идут здесь, по бровям, через все тоже активные точки. Лоб. Выскрывает, но с лбом сильно не все, потому что здесь все-таки косточка и довольно болезненно. И подбородок. Вот. Все движения идут как бы в сторону и вверх. То есть мы этой палочкой как бы поднимаем лицо. Но вот верхняя часть, здесь немножко грубовато, для нижней части она это вот хорошо поднимает овал. А для верхней части вот лучше вот такую капельку, чтобы она была с гладкими краями. Есть такие каменные, мы работаем с деревянными. Начинаются они, что такие глазненькие. И вот, этой вот, вот эту часть вот лучше прорабатывать по скуле, лучше проходить вот этой вот гладенькой штучкой с, с небольшим наклоном, чтобы не травмировать кожу. Вот, идет тоже поднимание. Вот этим вот кончиком можно вот ближе к глазам. Вот здесь вот очень аккуратно. Здесь тоже находится мышца. И надо проходить без резких движений, чтобы не травмировать кожу. Вот. Также проходит по верхнему веку. По верхнему веку вот так вот мы поднимаем. Ну, здесь не, не века, выше, выше, выше века под бровью. Потому что с возрастом у нас эти места не только появляются морщинки, но еще у нас свешивается века, поэтому вот это вот поднимаем. Лоб тоже проходим. И в японском массаже у них есть движение, когда они руками вот вот отсюда идут, вот сюда. Тоже очень эффективно получается, прорабатываются тоже мышцы. Вот. Прям так. Это будет, если вы давно не делали массаж, это может быть болезненно достаточно. И а, сразу скажу, что а, первый раз, когда вы делаете, лучше это делать не очень усиленно, потому что, потому что, потому, это обязательно после массажа, Помочь лимфе пройти вниз, то есть после того, как вы массаж лица, горячими мешочками гуаша, как бы вот так выдавливается лицо, немножко задерживаете и проходите вниз. То есть вы, то, что вы здесь все проработали, вы это все загоняете с лимфой вместе, помогаете ему пройти дальше. что очень важно с этим массажем тоже прорабатывать не только лицо, а шею вот уже на самом деле прорабатывать может только вот эти вот места и уже тоже будет результат. Здесь гу гуаша не делать, потому что здесь очень чувствительная кожа, здесь очень много а, проходит важных вен, важных каналов и а, делать здесь может массаж только персонал. То есть в эту часть мы вообще не трогаем. Если массаж делается, то делается вот так вот. Вот по этой части, эта часть и задняя часть, переднюю часть не трогаем. Можно а, сделать скрипковый массаж здесь. А, это, во-первых, убирает какое-то нервное напряжение, а, во-вторых, сделаю, чтобы было лучше видно. Окей. То есть вот такими вот движениями это омолаживает область декольте. И убирают, если здесь есть какие-то застой, если есть нервное пренапряжение, если есть невралгия. Это все вот очень хорошо воскребается, убирается.